Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что Венера в этом месяце выходит уже наконец из вашего знака. Она очень долго находилась в вашем знаке, и с 7 числа она переходит уже в знак Рак. И вот этот период с 1 по 7 число очень важный. Он принесет какой-то результат, кульминацию по теме финансов, по теме отношений. В общем, та сфера, которая была для вас приоритетной последние месяцы, начиная прям с весны этого года, эта сфера, скажем, выдаст результат. Вы увидите, чего вы достигли за последнее время, насколько вы выросли в этом вопросе. И поэтому в начале августа вы сможете принять очень зрелые и правильные решения. Особенно в этом плане очень важный период вблизи 4 числа. Ведь 4 числа Венера будет в соединении с восходящим узлом в вашем знаке. Это период, когда перед вами откроются какие-то новые возможности по Венере. С 1 по 3 число Меркурий будет в оппозиции к Юпитеру и Плутону на вашей финансовой оси это довольно-таки напряженное время именно в контексте финансов. Это период постоянных размышлений или даже споров и разногласий, которые связаны с финансовой тематикой. Поэтому действительно начало месяца может перед вами поставить какую-то важную задачу, связанную с темой финансов, и эту задачу вам нужно будет решить. 3 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем девятом доме. Полнолуние — это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Девятый сектор отвечает за наше мировоззрение, за ментальные установки и за наш привычный способ реагировать на происходящее и, скажем так, высказывать свою точку зрения. И данное полнолуние покажет вам очень ярко ваш привычный способ реагировать на то, что происходит в мире, на то, что происходит в вашей семье. Это период, когда есть возможность корректировать свое поведение и какие-то моменты оставлять в прошлом. Ваш правитель планета Меркурий в этом месяце движется очень быстро. Это связано с тем, что все-таки он уже достаточно разогнался после своего ретроградного движения. Поэтому Меркурий будет дважды менять знак в августе месяце. В период с 5 по 20 число он будет находиться в вашем третьем секторе. Это будет очень комфортное для вас время, будто бы вы находитесь в привычной среде. Есть возможность много общаться, встречаться с друзьями, знакомыми. И также это хороший период для изучения какой-то новой интересной информации. А вот уже период после 20 числа и до конца месяца будет домашним, так как Меркурий будет находиться в вашем четвертом секторе. В это время вам стоит уделять внимание членам своей семьи, а также будет очень благоприятно решать домашние бытовые рутинные вопросы. 7 числа Венера переходит в знак Рак и будет находиться в нем до конца месяца. Это в целом очень благоприятное время в контексте финансов. Венера во втором секторе говорит о том, что появляется желание тратить деньги не только на то, что необходимо, но также и на то, что хочется. Венера может также говорить о дополнительном доходе или о возможности зарабатывать больше. Период с 8 по 13 число может оказаться для многих очень напряженным. Это связано с тем, что Марс планета активности и агрессии, будет в соединении с Лилит и при этом будет еще делать квадрат к Плутону. В это время очень важно контролировать свои эмоции, но также представителям вашего знака желательно не быть в каких-то людных местах. Лучше все-таки больше уделять времени семейным делам, опять-таки рутинным вопросам, так как есть определенный риск столкнуться с человеком, который захочет выплеснуть свою агрессию. 15 числа Уран разворачивается в ретроградные движения в вашем 12 секторе. И вблизи этой даты мы берем три дня до и три дня после Уран будет стационарным. Это значит, что в вашей жизни могут происходить какие-то удивительные вещи. То, к чему вы стремились, куда направляли активно свои усилия, но не получили результата, в этот раз данная тема может быть для вас очень положительной. И это период движения вперед. И при этом вам не нужно тратить силы на то, чтобы решить какой-то вопрос. Но в целом, так как Уран разворачивается в 12 секторе, то какие-то изменения могут произойти именно на психологическом уровне, когда вы избавляетесь от какой-то зависимости или от какого-то страха. И это позволяет вам почувствовать себя свободным человеком. Период с 15 по 17 число для вас будет очень активным, так как ваш управитель Меркурий будет в соединении с Солнцем и в аспекте к Марсу. Это время, когда есть желание все задуманное сразу же воплощать в жизнь. Это период, когда все происходит очень быстро. Есть возможность очень быстро реализовать то, что вы надумаете. 18-19 число довольно нестабильное в эмоциональном плане дни. 18 числа Венера будет в аспекте к Урану. Это еще может дать и спонтанные покупки, неожиданные финансовые траты. А вот 19 числа будет новолуние. Это новолуние произойдет в вашем третьем секторе, который отвечает за бумажные дела, поездки документы, новые Знания. Поэтому не исключено, что данное Новолуние внесет в вашу жизнь опять-таки больше общения, может появиться какой-то внезапный интерес, и вы захотите что-то изучать, что-то новое для себя открывать. Поэтому наблюдайте и делайте для себя выводы. И действительно по этому Новолунию для вашего знака очень хорошо начать заниматься чем-то новым, получить новый полезный навык. 22 числа Солнце переходит в знак Девы, будет находиться в нем месяц, и это будет период максимальной фокусировки на теме дома, семьи, недвижимости. Но Солнце это планета, которая вносит ясность, поэтому если были какие-то нерешенные вопросы или планировали переезд, но он никак не получался, то сейчас получится этот момент, скажем так, выяснить. 21 второе число — это очень хорошие дни для встречи с друзьями, для деятельности внутри группы, коллектива, а также для работы в соцсетях. Особенно для начала какого-то нового процесса, хорошие дни, чтобы устраиваться на работу или начинать работать онлайн, так как Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Период с 25 по 29 число будет очень активным и интересным. Вы сможете легко решить важные финансовые вопросы. Также удача может сопутствовать вашему партнеру по браку и могут решиться какие-то значимые дела в его жизни, особенно если они связаны с работой и заработком. В целом это время, когда все задуманное получается очень легко. Главное Хорошо все планировать, действовать настойчиво и последовательно. 27 числа Венера будет в хорошем аспекте к Нептуну. И этот день может помочь вам реализовать какую-то мечту. К примеру, вы купите то, о чем очень долго мечтали, так как затронут именно ваш второй сектор финансов, который дает возможность покупать или продавать. Ну и, наконец, 30 числа Меркурий будет в оппозиции к Нептуну. И этот день может внести путаницу, особенно в семейные дела. Может быть сложно общаться в этот день, с окружающими людьми будет ощущение, что вас не понимают. Может быть сложно излагать свои мысли. Но в целом этот аспект будет действовать только один день, поэтому заранее старайтесь не планировать важные дела на 30 число.